прежнему как в домино. Второй сторон пустых впереди. Может, Ворис переодевается. Давненько. моментов по ходу первого тайма и можно было в общем-то предположить что если пойдет в таком же духе э, игра то вполне может быть ударение в этом матче, причем, э, Бескорослая, но она говорит, габаритах, безусловно проигрывает, что центральным защитником, что Макееву, плюс э, регулярно отходит назад Криок. Grazie mille. при чудовищной, абсолютно реализации шансов. Криока пасует на Яковлева. Снова Криока. 12 минут до конца. Криока забрасывает на Кирилла Камбарова крови. Я тебя и убью. Вот он, собственно, его породи, а вот он его и убил этот Как только Спартак э, начинает чувствовать себя э, более или менее комфортно в игровом смысле, он начинает э, довольно большими силами э, атаковать, сразу же получает контратаку. Сегодня все очень Работают за исключением еще раз повторяли Сталин спортака произойдет в скором времени, и там готовится выйти на последние минуты этого матча. Это Муранский И он действительно неоднократно говорил о том, что Польша хочет играть, и те, кто видит его установление, соврать не дадут. Вся, все очень своевременно, еще и забить мог. Если забил, но... Стоит, в хорошем смысле этого слова подача. сто процентов по мобили Ростов в атаке еще не все еще не играть 1 минуты плюс то что будет добавлено но конечно удар катастрофический по Ростову так играть весь матч создавать моменты и как их не реализовывать но вот еще и я как сшивается и положение баштуж за пределы поля Занятия, когда команда выигрывает, играя не лучше, соперников или может быть даже хуже. Но вот сегодня, в общем-то, это укладывается, игра укладывается в эту парадигму, потому что действительно Ростов не был скучно. Ростов был даже лучше. Он был предпочтителен на разных отрезках матча, он создавал моменты, как не мог заметить. проигрывает попадает в Шишукову, того крепкий пресс. Good job. Я уже прибежал в стигвер-литикоса. Проблема для какого лучше бы наше наложение на Корею настройки? А вот эти жеребьевка нас, мира по футболу прошла для нас неудачно во всех смыслах, <соединяющие> теперь мы узнаем название трех городов <соединяющие> <играть мире, соединяющие> <и будем играть соединяющие> в где будет играть в коррекцию <года>. Наш коллега, Дмитрий дар, перед собой скромную <соединяющие> и приятную задачу побывать в каждом из этих материнных А Начал с коррекида. Политика считается одним из самых холодных городов Бразилии. И это очень хорошо чувствуется, как только выходишь из аэропорта. Сюда мы прилетели прямиком из Салвадора. Там было плюс 35, здесь максимум плюс 23, и очень ветре. Она знающие люди говорят, что тем, кто соберется ехать сюда на чемпионат мира, летом 2014 обязательно стоит здесь свой курс. Перед Бразилией будет зима, а значит будет еще холоднее. В стране построили хорошие дороги и стадионы, а лучше бы потратили деньги, например, на медицину. Это основной тезис протестующих против чемпионата мира. Но в Куритибе он отношения не имеет, по крайней мере, с хорошими дорогами. Со стадионом здесь проблем не меньше. Хотя история арены Байшада полна поводов для гордости. Первый стадион на этом месте простоял больше 80 лет. Вообще, этот стадион настоящий пример для подражания для всех строителей. В 1997 году когда в марте разрушили старый арену. Уже готов был проект строительства нового стадиона. И вот в декабре 1997 года стройка началась. И теперь, внимание, спустя один год... 6 месяцев и 20 дней состоялось церемония открытия. За полтора года вот эту машину И этот стадион потом еще в течение нескольких лет считался одним из самых современных во всей Южной Америке. Но теперь такие рекорды бразильцам не под силу. К чемпионату мира арену модернизируют. Вот только делают это без особого рвения. За полгода до первого матча, по официальной информации, объект готов лишь на 83%. Здесь увеличивают количество мест 30 до 40 тысяч, строит раздвижный крышок, разумеется, обещают все успеть. Хозяином и поля будет местный клуб Атлетико Паранаэнса, в котором, кстати, начинал свою карьеру вратарь московского локомотива Гильдермия. О нем мы спросили местных жителей. О, Гильдермия, да, да, есть такой. да, но это не игрок старта. Люди уже стали забывать, кто он и как он играет. Новостей маловато из России. Основным местом гуляния болельщиков во время чемпионата мира будет парк Боригулы. будет располагаться фангона. Это огромная зеленая территория, любимое место отдыха жителей Куритибы. В парке обитают более 200 видов птиц и животных. Цапли, опоссумы, гуси и совсем экзотические копибары. Просто сумасшедшее место на самом деле, этот парк. Огромное количество животных ходят здесь просто так, по газонам, каждого можно подойти, но настолько, насколько это возможно. Вот здесь какая-то бригада непонятных дверей, они с видом напоминают огромных бобров, правда, без хвостов почему-то. Я все пытаюсь кому-нибудь из них подойти, но они от меня бегают. Ну куда ты, друг? ну кстати, до океана отсюда примерно 100 километров, но город и без Атлантического побережья весьма самодостаточен. Уже в понедельник вместе со своим штабом его тщательно изучит Пабио Капелла, который выберет в Куритиве отель для нашей горной. Дмитрий Занин, Дергилаусов, Большой спорт, Куритива, Бразилия. В um, этой самой куритивой мы заканчиваем 26 июня, и вот эту виюгу, которую мы видели, вам интересная подробность, католикам разрешено есть путь, потому что она приравнивается к рыбе. То есть когда первые испанцы приехали, ну, португальцы в этом случае в Бразилии, из. -за... Европы, то они, видимо, считают, что это ближе к Рыбе. А, вы считаете, что мы, вот, раз в позиции Рыбы, не окажемся с Алжиром все-таки, сможем интеллировать? Ну, я надеюсь, да. Но хуже, что мы с ними заканчиваем? Лучше было с Алжиром. Да, с Алжиром хуже мы э, заканчиваем. И нам плохо, я считаю, с э, Кореи начинать с Европы, потому что, почему, потому что они свежие будут. А мы на Корее все свежие, потому они очень близкие и И они могут там... Э, Пока привычно, потом я можно говорить мой взгляд, что Самое что лучше забыть. Ну еще не страшно играть даже денег. Здесь во всех играх можно играть на выброс. Просто как показывает практика первые матчи, когда играют, да, более большие во как правило, все на свой максимум не играют. Да, вот. Они все очень э, думают об обороне, когда не проиграть очень много статовых матчей, в ничью заканчивается. Больше того, для нас не очень хорошо то, что мы практически самый последний будем начинать. Э, когда чемпионат начинает, мы там сидишь, это все смотришь, там это нормально, это немножко психологически действует, не очень хорошо. Я просто знаю, я про честь готов проходил. Давайте сейчас перейдем к нашему чемпионату. В Премьер-лиге в субботу прошли три матча 19-го тура. центральная была встреча Локомотива Рубина в Москве. Это явно не та игра, которая запомнится поклонникам обеих команд, как яркое событие. Достаточно сказать, что футболисты ни разу не пробили свой ворот за 90 минут. И все, понятное дело, закончилось ничьей 0-0 и я, я отказался э, расшифровывать эту игру по той причине, что это не приняло безобразие было с точки зрения погоды, с точки зрения качества игры. И мы попросили нам разрешили, руководство разрешило ваш полос под парк Росков. И действительно, спорта простов там было, что по посмотреть, сейчас мы будем. Сейчас перейдем. Сначала давайте посмотрим как раз то, что проигрывал локомотив. Я еще раз напомню, что локомотиво как раз был уникальный шанс. Шанс по последним годам, да, вернуться вот на тот же звездный уровень того, было бы лопомотил. К сожалению, э, данные сейчас не смогли воспользоваться. Давайте посмотрим, почему, а потом остык. В первом тайме впереди уже дорожников мало что получалось. Во второй половине сначала Роман Павличенко, а затем заюнивший его Андое преградили воротам гостей, но вступить в игру Рыжикова они так и не заставили. В итоге ноль в ударов ударов створ и такие же цифры на табло и в итоговом протоколе матча, которые заставляют задуматься, есть ли у локомотива конкретная цель бороться за первое место. Подождите, подождите, подождите. Вы не Это Хорошо, Защитник Анжи Алига Джибеков после матча с Кубанью был доставлен в госпиталь. Врачи диагностировали у 24-летнего футболиста с отречением мозга в крылом челюсти. Травму он получил во втором тайме, столкнувшись своей штрафной с игроком кубанцем. защитник остается в больнице, его состояние стабильное. Сама же встреча принесла новая антирепорт чемпионатов России. Анжимов снял победитель в 19 матче подряд уходит сомнительные достижения Нижегородского локомотива 2000 -го года. При этом судья подарил махачкалинцам отличную возможность избежать позора. Но Максимов в добавленное время промахнулся с пенальти. 0-0. Ну, у нас штатных пенальтистов вообще нет на тренировках он бьет лучше, чем другие, то есть по технику, кто однозначно лучше будет. Победа «Самар» принес Артем Дейкин. 2-1. Денис Машков. Большой спорт. давайте как раз поговорим про «Болжское дерби». Александр, как вам поле? И на ваш взгляд, проводить матчи в декабре не перебор? Об этом давно уже говорили. И обратите внимание, я сейчас уже в Бразилии, да, я об этом уже говорил. То есть, я не могу сказать, что все действуются относительно. Пускай он на этих повлияет, на всех этих функционерах, на наших. В том смысле, что в Бразилии, где вообще не знаете, что снег, сейчас сделают крышу, э, которая будет полностью закрывать, э, раздвижная крыша, для того, чтобы там от дождя, от тропического там или от чего-нибудь спасаться, да? Mm -hmm. Есть уникальный шанс был, есть, есть средства, деньги, уникальный, для того, чтобы, э, когда чемпионат мира будет стоить, делать соединение крытый, да? Что Они что это не пользуются? делают. Я считаю, это вообще преступление. А не сложно еще? А да, какой проект да. переделать? Да. Ничего не стоит, особенно у нас. Если в Бразилии стадион. Конечно, если так воровать будут, то и за это время не построят, как вот в Санкт-Петербурге. Крыша есть, они это не делают. Я вам говорю, это с точки зрения они государственные, они это преступление. Вот, а где а Он, да, да, Я еще хуже а да, говорила, да, но тогда было просто бешен, да. декабре никогда не играли Посмотрите, вот это очень несмешно. Смотрите, преступничий в декабре, это все зима запоздала, она обычно просто Танк не убрали снег, представляете? То есть стадион вообще не был э, готов э, вот к этому детству. И люди летились. Там из-за этого, кстати, б, э, вот он кабанировал, он классно бегал, а потом он как раз из-за такого поля утиривал лёгкость и занял по их носбедра. Ну, да забивал тоже благодаря вот этому полю, потому что там все защитники, как на коньках, скользили и кагали. Все, в Борисе, канулин там другая была э, ситуация, но ну, они играли южнее, как есть, и вне каких там э, снега не было, но... они как в Бразилии, Но была ситуация вот такая. Э, ну, остановите, сейчас, да, Остановитесь. Остановите. Да, мы сейчас обсудим как раз, да. Вот вы считаете... Что я просто напомню сейчас для зрителей, если кто-то не в курсе, то сказать, да, что именно происходит вообще. 17 тур, они не могут выиграть. Да вообще ни разу. Выигрывает только Лидовый игрок. 0-0, 93-я минута. И у них вот сейчас получается пенальти и шанс выиграть первую группу. Справедливый финальти? Я прошу, подставьте, подставьте вот этот момент, когда так сказали, что он, так сказать, сейчас он получил пенальти. Это очень важно. Да. Да. Да. Да. Да. Это очень важно, да, подставьте. И сейчас разберем этот момент. Сейчас у нас наша режиссерская группа делает все возможное, просто чтобы его... Э, Но я двух слов, да, а двух да, да. словах. Да, а, да. да. да. Вот сейчас э, комментаторы все там э, кричат, да, что там ничего не было, что-то сказал. Угу. На самом деле, вот сейчас остановок я увидел. Да, вот, смотри, да, вот, на самом вот. деле, да, только не остановили. На самом деле судья формально прав, он что он делает. Он взял его, обнял, обнял, не дает ему выкупить его, Да. Thank you. Нормально прав, и, но родители ничего, э, ничего не нравятся. Просто комментатор, вы не разбираетесь в больницу. Любое дело, что таких моментов за игру тысячи бывает, и они не ставят, это другой вопрос. Это не к тому, что судья здесь специально сделал, это к тому, что они по-разному, так ты прав. Какая разница? Это 93 тысяч минуты, не первая минута. Правила везде одинаковые для всех минут. Я не знаю, они потому что они все побежали Да, да, да, да. Да, и, да, парень, да, и, да, и, и стал показывать э, красный... Капочки, потому что это что Да, да, Не могу Вот на когда тебе на поле казат, когда ты прибежишь, ты прибежишь, ты никогда за всю свою карьеру не Было Нет, нет, ничего не говорил. Это тогда, тогда не было, что если ты прибежишь в студень, там его обнажил ног до головы матом, тебе покажут красную капочку. А сейчас они все знают, что ты даже не за мат, если ты будешь возмущаться, тебе покажут желтое, могут и красную. Да? Но, конечно, сейчас это директива ФИФА и УИФА. И он вот этот судья, я сейчас посмотрел, я слышал, да? И он получит хорошую оценку, потому что он все делал формально правильно. Это просто наши э, вот такие комментаторы, которые общественные мнения создают неправильно. Вот, смотрите, вот он не дает, а обнял, объясню. Это не нарушения, что ли? Я еще раз говорю, твое дело, что за какие же нарушения они не считаются. Нормально Давайте вернемся к автоматике. Все-таки очень многие у нас характеризовали вообще всю эту игру словами умная. Вы согласны с таким жестким? Это что <поцесс> не, не то, что Я да, ну, э, не, не, ну, не, по, не попадал. Но не, ну, у нас еще наши статистики такие умные. Они считают, что станды и телекланика не это, это не все. Да, да, вы тогда уберите их, и уборок тогда не ставят. Потому что такие то В нужно выиграть с там почему? Потому что он совершенно правильно. Я Вот он взял и после слезка мяч на Второй В Ростове тоже у нас теперь страсть. У нас нет картинки потому что закончилась эта игра, но по первому тайму, например, там были потрясающие цифры владения, например, 66%, условно говоря, да, по-моему, у Спартака, но при этом у них 4 удара в общей сложности, сторону ворот, да, а у Ростова было 10 ударов, после первого тайма должен уже, как минимум, по-моему, вот, 100%. минута, При чем со всем, да. Мы должны сказать, это вот тот случай сейчас еще будем э, э, расшифровать, да, угу. когда они стыдно такую дуру расшифровать, и они действительно в футбол играли, играли на победу, и те другие просто не хватило мастерства во все поездки на это, мы Завтра были. мы идем э, в наших студиях, да, да. Это, да, в том числе и по этому матчу. Да. Что да. Здесь, можно сказать, Гусла, э, Слава, так как раз своим шансом получается воспользоваться. Тот векенд, грубо говоря, где и Венитин им подарил вот этот шанс, и ТСК, собственно говоря, и Локомотив, а вот мы только смотрели на эту игру. И они вроде бы выступали в ракторе, но смогли Поэтому, потому, что, потому что они играли на победу, несмотря на то, что у них вот так, что там были потери, они лишние играли на победу. Вот. И, в конце концов, их э, картина вознагодилась а тандата. Восток тоже вышел играть на победе. Вот. но ну, им не хватало матерства, чтобы организовать. Но в любом случае, э, э, и специалисты, и зрители получили удовольствие, и претензии по игре. На что нельзя предъявить. Претензии можно только предъявить то, что они не смогли реализовать. Но это уже конкретно для игрокам. А так ни у болельщиков, ни у кого них не повернется, тем более у специалистов. Это к тому, что обижается, что когда двойки, единицы встали. Когда вы играете... Ох, я уже предчувствую. Я скажу Александр Бугнов, именно так, надо говорить было у нас гостях трехкратный чемпион Остер. Большое вам спасибо за вот этот краткий, скорее сказать, еще анализ. Спасибо большое, но мы ненадолго перебьемся сейчас небольшая реклама, а после вновь вернемся к запланированной теме. в салонах МТС. Ну, ну, все, нормально, так покупай на и хочешь ко мне, да? сколько Ну, что я Well, I'm going to give you another one more time. Все, прямом эфире мы продолжаем. Но у нас не есть не еще который продолжает работать прямо сейчас в И только что Пилу Джару прислал нам горячее интервью вторых, которая финишировала сейчас преследования на пятом месте. Довольно результатом У нас было 7 сегодня, 74, такого не было, терпеть не получалось В целом, Ирина Старых, вы первые два становится одним из признанных лидеров нашей сборной. Я считаю, что одним из признанных лидеров, я бы сказал, нашей телевизионной сборной традиционно является Ольга Василькова, которая, я вижу уже готова рассказать нам самые последние новые плитки. Да, Олег, спасибо большое. Я бы так сказать, что лидеры – это наши новости. Начнем мы сразу с главного в Мексике на этапе Кубка мира по спорта на треке. В бронзе в ландичной дисциплине Мэйлисом выиграли Артур, Гершок, Александр Киров. Против себя это выступил только илландцам, илландцам. Малатичный медаль у наших спортсменов на этаже кускопланеты Кубокслеев, Фарксиси. Третьими соревнованиями в четверых стали Александр Катьянов и его разгоняющие Филип Егоров и Махин Деугин и Мэйлис, и Пушкарев. Наши всего односотники выступили немецкими покажем, где Александр Катьянов и его Убедили же хозяева хозяев, раз американцы, начало полтора первые попытки, все случаи, показали одинаковое время. то время. А вот это было, это было, это было, это было, это было, это было, это было, это было, это было, это было, это было, это Кейсы «Адмиралы» одержали первую победу под руководством нового главного тренера Сергея Светлова. Команда из Владивостока в рамках регулярного чемпионата КХЛ принимала Минское «Динамо» и вывела серии «Булитов». Затянулся в матче и в «Хабаровске» и «Тамур» одолел «Медвежка». В Хайлл 22 шагу в регулярном чемпионате за третий лечом в обеде. В бой вошел вошел в оборудовании. Лучше не два за одну. Укрепил лидерство форварда в снайперской гонке. Ухажая главным героем дня Сидиэс наша следующая признать Валерия Нечушкина. Увен Гердалов набрал 4 очка в матче с Ладейшей со первым новичком клуба 96-го года, кому покорилось такое достижение. Сначала Нечушкин трижды тестировал партнера по звену Тайлера Фигину, который охорнился в тритм, а потом Валера задел сам. В итоге тот один со всех звезд. На счету Нечустина теперь 15 очков а в 25-м матчах. Олимпийский чемпион Лондона, российский боксер полутяжелого веса Юр Михонцев успешно дебютировал на профессиональном ринге, одержав победу над американцем Пинджием Хакасом. Михонсов трижды отправлял своего соперника на пол ударами по корпусу в сухом отставке. Третий раунд технический нокаут. Доведется победу другой представитель России. 30-летний вес Матвей Коробов. В девятом раунде он огорошил американского боксера второго среднего веса Дерека Эдвардса. В первом раунде Эдвардсу удалось потерять Суматлея и прижать к канатам, но тот не выстрелить. Коробах несколько раз отправлял соперника в нокдаун по ходу боя, и после очередного нокдауна в девятом раунде Реппе принял решение остановить поединок, не открывая счет. Ну что ж, и с новостями у нас все. Единственное, хотелось бы сказать, что сегодня отмечает 55-летний юбилей наш министр спорта Виталий Муской. И наш дружный коллектив программы Большого спорта поздравляет его с таким замечательным праздником, желает здоровья и долголетия. Ну что ж, поздравляем мыталимушку. Э, а у нас сейчас на связи по-прежнему Илья Трифонов. И только что ему удалось взять еще интервью у сегодня серебряного призера гонки преследования. Теперь нового лидера так получается, украинцы сборной Юлии Джиммайна. Давайте послушаем скорее всего, мы я стараюсь их сдерживать, вот. Я очень рада, потому что первый раз я в личной гонке и подиум, это круто очень. Смотри, на последний рубеж приходили спортсменки, которые, ну, так скажем, не привыкли пока побеждать, да? Сулиндаль, э -э, ты, палка, мам. но все отстрелялись чисто. Как это получилось? Неужели не было там тракта такого, не знаю, она не держит меня? Ну, честно говоря, смотрела вчера спросила, я поняла, что нельзя переживать, потому что но биатлонная тема продолжится прямо сейчас, поскольку у нас сейчас дальше программа «Биатлон» с губернием». Затем у нас как раз прямой эфир о звонке продолжения. исследования, продолжение. Что касается насольких секретов, мы прощаемся. Ну, очень Мы с вами в этой же самой студии будем вместе с вами обсуждать новые новости большого спорта. С Смитром мы в Кокфинсе вместе с спортсменами куда переместилась очень переменчивая шведская погода. В общем, она такая же и австрийская, как и шведская. Смотрите в нашей сегодняшней программе. Три секунды, то первого места и всего... Ирина Вторых о своей первой бронзовой награде. Кто самый быстрый российский биатлонист и биолонисты? Да, надеюсь, что я. Самый везучий биатлонист на планете. Вот он, правда Ларсбергер, в Придачу по фарту еще здорово умеет бегать на лыжах и немного умеет стрелять. О чем говорят мужчины во время биатлонного женского сприз? But Молодец. Пожалуйста. Спасибо большое, Дмитрий. Ну, собственно, вот так вот работаем, уважаемые друзья. Весело, с огоньком, при до всегда, и большое счастье. Вот, кстати, такая специальная штука. Микрофоны не выглядят маленькими, а не раз. И такие ID. Больше не падают. Thank you so much. fantastic. Tomorrow again, Tomorrow again. Друзья, мы на сегодняшний. Сейчас есть обстановка спокойная. Ну, если погода не считать, иное дело. Время гона. Тут стоит оживление. И подробности у коллеги Трифонова. Вот этот план в трансерии биатлонной соревнованиях знаком каждому. А, именно эту отсечку 1 км 200 метров после старта или ухода со страницей показывают чаще всего. Но мало кто знает, что происходит чуть-чуть правее по кадру. И сейчас мы вам это покажем. Это желчный спринт. И именно здесь, на отмерке 1 2, штаб, командование которого осуществляет Николай Загурки и начинает с традиционной переклички. Разводящий проверяет степень соприкоррения. Вот, например, Оксана Рочева на 900 метровой отметке. Ее оформленный служб и штабного блиндожаб рассматриваются здорово. Солдаты ждут точечных подсказок. вольгам Пифлера и Сергеем Вазырина. Не случайно тренеры выбрали именно это место для диссортации так называемого штаба. Очень удобно. Если отметка 1 и 2. А вот здесь вот посмотрите, сразу после стрельбы еще спортсменки проходит, Николай Загурский сразу наверх поднимается, чтобы крикнуть кому-то, что идет лидером поддержать, подбодрить. Ну или подбодрить. Грамота выражает. Вторых уходит лидером слежки. Чем подбодрить Кирину? За линдер, за усилий, нет, а Индия, да, все пока только как, по как идет, еще одна стрельба, он, конечно, начнет включать все. Поэтому лишь не надо. поддержать, даже ну вход, вход стойки, Погали, да, стойки. И и но после стойки уже не щадя голосовых связок а -а -а -а! Кубка мира. Это первый такой большой успех в карьере спортсменки. Ира, Но ну, вообще на самом деле очень удивительно смотреть на сегодняшний подиум. Потому что господин, веселый и старый. Многие такого не ожидали. Я думаю, что многие такого не ожидали. Я, честно, сама не ожидала и от себя, потому что, это, это горы, это высота, и здесь его надо разложить правильно. Я с ней справилась со этим боем, я очень довольна. И, в принципе, я довольна результатом. Там. А, не получилось немножечко дотерпеть на финише. и видела, что на последних 70 метрах я проиграла все-таки вот эти вот э, секунды, которые на финише оказались. Но все равно я довольна результатом, и было спокойно. Мне было очень тяжело, я просто терпела до конца. Не дотерпела. Насколько расстроилась, что все-таки проиграла меньше секунды серебряным призером, меньше секунды золотому? Меня не расстроилась. Я считаю, что... Это просто галочка в моей голове о том, что надо было где-то, как-то наверное, посильнее. Ну, ей есть над чем работать зато. то. то Если уже во время еды пришел, то есть, теперь же надо полагать, хочется выиграть и так далее. На самом деле у меня пока такого нет. Я не сам такие таких грандиозных планов, что следующий надо выиграть. Нет, я просто буду настраиваться на работу. К сожалению, на протяжении последнего времени российские биатлонисты на лыжне уступают лучшим бегункам, так скажем, мирового горбона. И мы провели опрос в итоге. А кто же из наших спортсменов на лыжне самый быстрый? Очень интересные итоги этого опроса. Внимание на экран. Кто самый быстрый российский биатлонист биатлонистка? Да, надеюсь, что я. Я буду к этому стыдиться, по крайней мере. В короче форме и показывает да, постоянный результат, думаю, что он знает. На данный момент Евгений Всюгов, а Ольга Зайцева. В моем мире. А будет? А буду я? Ну, я думаю, есть мой Всюгов, по Геннадьеву, по Геннадьеву. Наверное, Шиболин. А украинские и бутрируются? Я бы сказал, что Евгений Устюгов у мужчины обязается у женщин. Но про девушек я не точно знаю. Я с ним не соревнусь. Сочи, я Сочи, я думаю, Антон Шипуин будет лучше. это просто отчасти швейцарская спортсменка Селина Гаспарин, которая заняла первое место в призе по Пельсене, это первый золотой подъем в карьере. Селина... А, поздравил. поздравил. поздравил, поздравил. Я... Поздравил. Давно учите русский язык? Я учу русский язык, но успехи пока не значительная. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? По-моему, я люблю Александра Левкова. Давай. Давай. А Илью Чернаусова Может быть, Антона Шипулина у Дмитрия Малышки? Хороший русский, ребята. Немного Окей. Я думаю, что по итогам принято вы счастливы. Но ведь был один промах в стрельбе. Как же так? Инсутен. Промахи. Ой, да у меня всегда промахи пристрелили. Уже я и забыла, когда закрывала все мишенье. А уж на стойке я промахилась всегда. Вот и нафера. Когда я промазала, я совсем не удивилась. А просто подумала, да что ж такое. Опять не попала. А как вы можете одержать свою выдающуюся скорость на выключительной франции? Вы были рейтинге как лайнер. Третьте уже в как же удалось. Я не знаю, как так вышло. Я просто старалась бежать побыстрее. Слух У меня есть сестра. Она в в гонке не участвовала. Но как она за меня болела, как подсказывала. Бежала рядом с трассами, даже быстрее меня. И я поняла, что, наверное, могу показать хороший результат. И что вот сейчас действительно важно подножать. Это меня обычно болит, а потом я узнаю, что я 20-й. Полагаю, вы победить в oh. really ну что вы, я скромная девушка, об этом я и не мечтаю. Конечно, я очень хочу иногда выигрывать, но сначала мне бы научиться нормально тренировке. А? Uh, я знаю один секрет. Вы тренируетесь вместе со знаменитыми российскими лыжниками Легкова и Черноуслева. Что думаете о этих парнях и том, как они тренируются? Не отлигают ли от работы? меня yeah. работа это они даже больше. Далее, Лисбов и Черногорская Страшная война. Я думаю, что больше всего шансов потерять. Кто-то скажет, что ваш покорный слуга пошел в кто-то скажет, что ему наоборот очень комфортно здесь лежать на снегу. В любом случае, есть люди, кому снег или вообще такие плохие погодные условия приносят сплошную удачу. Среди них Ларс Бергер. Он стал чемпионом мира по лыжам в 2007-м. здесь, в Кильсоне, снег сначала не шел, потом шел, и в итоге Ларс Бергер выиграл этап в Кубке мира Мне кажется, Ларс, вы везучи и все очень похоже обстоятельствах вы выиграли лыжный чемпионат в 2007 Да, в погоде не везет, я и не спорю. Так что могу только радоваться и улыбаться. Что вы чувствуете? Впервые в этом году вы на Кубке мира и сразу победа? В последний раз я побеждал аж три года назад. Так что свое состояние сейчас я бы оценил как крайне счастливое. и готов к сезону я, похоже, просто замечательный. Посмотрите, как красиво вокруг и какие необычные сейчас купительные погодные условия. Но, строго говоря, в истории мирового биатлона было достаточно гонок, которые проходили ярко и были абсолютно не похожими на другие. отмены гонки преследования в эстерсуди посетовал, что его лишили очень интересного необычного старта. А ведь всегда приятно с улыбкой вспоминать необычные гонки, коих в биатлоне не так уж и много. Но главное, они есть. 2004 год Маскар-Порт борьбе за третье место Уши Дизель проиграла Левгрете Пуаре. Ну, казалось бы, и что? Только посмотрите, как это было. Урсула даже руку подняла. Хотя итоговое четвертое место это тоже успех. А Левгрета стала третьей. В 2009-м в Ханты-Мансийске первым стартовал в преследования после победы в Принте. Вот он. Но уже спустя несколько минут его отлавливали в лесу, чтобы снова вернуть на старт. Судьи что-то напутали временными кандидатами и выпускали преследователей немцев в Витроле. В всю гонку выиграл Суэнсер. а Пайтер так и не отошел от недоумения и стал только 15 ну и, конечно, было много случаев, когда гонки отменяли или останавливали, причем не столько из-за ветра. В не дали добежать мужчинам в спринт. Было не очень сильно, но снега. На следующий год кончил лавки. Ветер и снег были в норме, но случился мощный мороз. Почти неделю гонки все поменяли, то переносили, а планеты, сидели по домам и смотрели, когда температура поползет вверх. За два дня до окончания чемпионата мира, озявшие спортсмены вышли на первую гонку. И аж до мира 15.